бурхай -бур Шурави Иншаля, Девушка мне говорила, Два наших сердца навек приняла в не Ламане могила. Пусть над кавулом с горы Асмай В небо полятый на Вы победили, родные мои. Я схоронил свое сердце, Вновь над Кабулом восходит звезда, Хлопает у модули дверца. Как я могу не вернуться туда, где похоронено сердце? Кстати, вот о тех ребят, которые там воевали и потом ездили туда на разных уровнях,